Все, мы всех убили. Наташа, крушить! Наташа, ломать! Наташа, закрой рекламу! Видели? И снова хаешки-котетушки, и с вами Неллил. И эта игра... Женщина. Призрак отеля. На самом деле, у этой игры только что, буквально только что вышло обновление. Давайте посмотрим, что тут. Реклама. Окей. А, ясно, добавился новый уровень. Погодите, но ведь даже первый был не доделан. На самом деле я играла уже в эту игру. Ха -ха. Но почему-то ведь с прохождением ударилась. Поэтому давайте поиграем еще раз. Первый. Загрузка. Ой, велика. е бурра Вы понимаете, что меня тут нету? Иди в пень. Пожалуйста, господи, какое тут ужасное управление. Нету. Вау! Ууу! Гляньте на Крейсе! Почему-то было сейчас показано, как будто меня ударили. Ух ты, ептить! Ну вы видели, какой я Халк! Верно? Я возьму сердечки. А где сердечки? Зараза! Мне надо только крейси теперь убить! Так, погодите, вот тут какая-то тоже комната есть, что это такое. Тут ничего не добавили. Нет, ничего не добавили, как было чернилица. Светящаяся так и осталась. И взять мы ничего не можем, прочитать тоже. Ах. Печаль, беда. Зачем эта комната, непонятно. Ой. крейзи в текстурках застряла почти. Victory. Ух ты, я всех убила. Ух, классно. И снова реклама. Тут тоже вот убийц Сидит такой вот. Итак, мы победили следующий уровень. Что тут такое? Гляди, кто бегает! Видите? Гляньте, он бегает. Он реально бегает. А, самурай! Самурай Джек, уйди! А, меня тут нету. Самурай, уйди, пожалуйста. Нет, нет, нет. Сердечки меня спасут от этого самурая. Вот, уйди, вот уйди, вот уйди. А почему я его не могу ранить? О, я его ранила. Да япона, матерь! Как мне его ранить? Дайте мне сердечки, пожалуйста, кто-нибудь. Вот, пожалуйста. Я убила Крейси, но не могу убить самурая. Как мне его ранить? Привет, Крейси. Пока, Крейси. А, я поняла, как его ранить. Вот мы его убили, собственно. Какое странное, однако, управление. Этот самурая, оказывается, блокировку делал. Ах, ты ж говнюк. А я все равно тебя победила. И Митис тоже убью. И Крейси я тоже убью. Потому что кто я? Я хомяк. И где они? Вот они. Так, тут о то закрыто, да, тут закрыто. Печаль-беда. Кстати, я не знаю, убрали бак или нет, но смотрите. Я оттуда... А, нет, я могу сюда пройти. Господи, Иисусе, не пугайте меня. Раньше отсюда можно было вообще вывалиться. Вы сейчас хоть какую-то, блин, преграду сделали? Однако, смотрите. Ха-ха, летающая тумочка, Она так и осталась, окей. А тут можно упасть. И тогда все. Victory. Все, мы всех убили. Наташа, крушить. Наташа, ломать. Наташа, закрой рекламу. Next level, которого нету. В смысле, систь ли, вы шо? Ух ты, как компьютер загудел. Глядя на летающую Крейси, она как-то странно летает к нам мордой. Вы чё за мной-то не летите, а? Вот смотрите, вот почему они все здесь останавливаются То есть я вот тут такая вот телочка с ножом Ну с мечом, точнее, с цветовым каким-то Бегают тут это Они меня даже ранить не могут Вот что-то крейс только пытаются сделать Которые симметрично как-то летают И для чего вот эту хрень поставили, я не понимаю Да, мы можем, конечно, здание посмотреть Но... Видели? Вы видели? Что было? <mu -va> Стоп, еще раз Охренеть! Крыси! не убивай себя, пожалуйста! Я... Я тебе все прощу! А, вот все, я упала! Там Крейси! Видели? Там Крейси! Вот вторая Крейси летит! Это же вторая Крейси, да? Черт! Ага! Вторая Крейси! А теперь это все, мы ее догнали и... И все, больше мы ничего не можем сделать! Видимо, создатель подумал, что если он ставит Крейси, то игра станет популярной. А теперь? А почему Крейси не умерла, а? А? Японский бог! Уйдите, прошу вас. Почему я не могу никуда пройти? как они меня вот так ранят? Ой, блин, Крэйси, я с тебя просто валяюсь. Кстати, для тех, кому интересно, я играю на компьютере. Вот иди. Пожалуйста, Уйди. Гляньте, как он там пристроился. Нету, понимаешь, меня здесь. О, смотрите, он тоже не может бегать. Крейси. Что тут вообще можно делать? Привет, Крейси. Ты тоже ко мне затусить пошла? Умри. Я тебе еще за глаза не отомстила. Ой, сердечко летающее. Круто. Я хочу поспать. Ага, гляньте, она вообще спряталась. Что это такое, а? а? где она? Она, ребята, она в стенку зашла, понимаете? Она в текстурах застряла. Тима, я бедняжка. Давай я тебе помогу. Ну что, Крэйси у нас, как самая умные начинает хреначить меня через стены. Пошла в жопу. В жопу, я сказала, в жопу. В жопу. Крэйси тоже крутится эта бедная девочка снова застряла, а я все равно его взять не могу, вот это все из-за тебя, понимаешь, потому что вот ты зашла, вот почему ты крутишься за мной, почему? Ну что ж, окей, окей, окей, только почему-то мне нужно убить одного противника, а у меня их тут ой, два ой. осталось, и Крейси в итоге осталась жива, она меня может вполне убить, ну что ж, вот такая вот эта игра, не особо интересная, хочу сказать, и непонятно вообще, что это, для чего это, смотрите, сколько Крейси. То есть создатель просто думал, что если популярная моделька, что если есть... Вот, вот, вот, они зашли в комнату, для чего она, для чего? И чернильцы даже на столе стоять, она летает почему-то, в них огурца магия используется, вот ладно. Ой если вы вдруг хотите создать какую-нибудь игру с Крейси, то знайте, что игра, в которой будет присутствовать Крейси, и любая другая модель из популярной игры это не означает, что ваша игра будет такой же популярной. Просто здесь котятки уже сделали, но ну, абсолютный писец тем более, эта игра может не запуститься на ваших устройствах. Потому что я играю через компьютер и поэтому мне все пошло. А когда я загружала из телефона, то телефон такой, слышь, Нель, а ресурсов-то слишком много требуется, а у нас их так с тобой мало, Удаляю ее нафиг. Ну что ж, котятушки, а я надеюсь, что вам понравилось данное видео, если это так, то одарите мне своим бородатым лайком под этим видео и мужикой подпиской на мой канал и на канал Зорекс Про. И всем пока, котятки. Пробежать а -па Но мне на все насрать Надо песню на ходу сочнять И пропасть прыгать, умирать